Разработчик MoFan Studios и издатель Tencent Games запустили последнее закрытое тестирование Arena Breakout, предварительно разослав приглашение всем, кто оставил свои заявочки. Дальше последует только глобальный релиз. Проект называет Next-Gen в мобильном игромире. Тут вам и динамичное освещение в реальном времени, и тени, как в жизни. Сотни вариаций каждого звука под каждое действие и даже динамичные облака. Они не висят на месте, а ведут себя так, как подобает настоящим облакам. В общем, убор делается на атмосферу и естественность. Все это позволяет лучше окунуться в атмосферу арена Breakout. По сути, вам даны небольшие территории, цели и приличное количество противников. Они разбросаны по карте и по задумке авторов ведут себя при разных обстоятельствах так, как отреагировал бы настоящий человек. Но вот допустим, подбежите вы тихонько к стоящему к вам спиной противнику, получается он уязвим. Несколько выстрелов, труп и вы уже во внимании его сообщников. Начало неплохое, но вместо того, чтобы меня обижать или как-то обмануть, заметил только два действия. Они побегут либо прямиком на меня, либо к месту трупа и тем самым подставив самим их себя. Стреляют по мне метко, но и не готовы прикончить сразу. Какое-то непонятное чувство, хотя обещали реалистичную перестрелку. Если во время предыдущего тестирования оттачивался геймплей, в этот раз разработчики позволили начать зарабатывать и вовсю торговать. Это им поможет наладить игровую экономическую модель. Перед каждым сложным заданием предлагают подготовить свой инвентарь, подобрать снаряжение. Есть возможность модернизировать оружие прямо на поле боя и даже участвовать в торговле на открытом рынке, устанавливая за свои пуколки и детали к ним те цены, которые вы посчитаете нужными. А деталей тут немало. Их более 700. Только вот многим ли понравится разбираться с каждой деталью, вопрос хороший. Мне, к примеру, это никогда не было интересно. Не люблю все эти ячейки по всему экрану, где необходимо с одной стороны перетаскивать что-то в другую, что-то скрещивать, вновь перекидывать и так далее. Какая-то алхимия. Если честно, мне хватает основной работы и многих других дел. В играх хочу вырубить мозг и просто интуитивно наслаждаться игровым процессом. Я не все, и все мы разные. Каждому свое, это понятно. Зато то, как уверяют авторы, это придает реалистичности. Смотрите сами. Будь вы в реальности, подбежали бы к трупу, чтобы порыться в его карманах и найти что-нибудь стоящее. Потом найденное начнете перекладывать в свой рюкзак. Это никак не может занимать несколько секунд. Патроны? Отлично. Сначала будем долго заряжать ими магазин. Далее этот магазин надо вставить в оружие, сделать перезарядку, а время не стоит на месте. Враг в этот момент давно восприметил и уже бежит с цветами на свиданку. Успели выполнить все комбинации? Супер. Нет? Плохо. Но вы поняли. Получается эдакий симулятор войнушки. Говорю сразу, динамики тут нет. Все кто любит PUBG, Apex, Call of Duty, возможно эта игра не для вас. Это игра про долгий и затянутый процесс, где важна не скорость а точность последовательность своих действий. Услышали выстрелы, побежали за ближайшие кусты? Не думайте, что враг как в Скайриме задастся вопросом а где он? И забудет моментально про вас. Нет, он будет палить по вашему приблизительному месту нахождения. Попали вам в ногу? Все как в жизни. От этого не погибнете, но начнете хромать, если не лежать. Попали в руку, минус ваша ловкость. Попали в кочерышку, значит разлетится ботва. А еще надо пить, кушать, лечить себя и привет пустой кошелек. Несмотря на наличие доната, Тенсен все-таки сделал упор на равноправие. Будь у вашего врага хоть самая редкая пушка, если ваш скилл выше, то не составит труда держать победу. В целом, проект смотрится серьезно, красиво, на максималках превращает смартфон в печь. Не для слабых смартфонов. Хотя для модели попроще, существует лайт версия. Говорят, она не требовательно к смартфонам, не запускал, не проверял. 17 февраля игра доступна только для Австралии, Канады, Мексики, Великобритании, Америки и Новой Зеландии. С 9 марта список пополнят Бразилия, Индонезия, Япония. Пока только для Android устройств а вот начиная с марта доступ откроют и для iOS-устройств. Дату объявят позже. Поэтому слухи, что игра станет доступна для всех в глобальном релизе в течение нескольких недель, мне кажется фейком.